История эта долгое время лежала на полке в ожидании своего часа, и сегодня настало время ее рассказать. Да и повод выдался весьма подходящий. 9 мая – день, который для кого-то вошел в историю со слезами счастья и радости, а для кого-то навечно остался днем скорби и печали, набивая воспоминания боли и трагедии. И пусть сегодняшний рассказ напрямую не связан с событиями более чем 70-летней давности, но есть у этих событий некая общая черта, которая для одних навевает воспоминания о радости от якобы достигнутой свободы, а для других – горечь утраты и невосполнимой потери, которой чужды любые объяснения и высокие лозунги. Сегодня оставшиеся лишь поводом для извечных споров о той счастливой жизни, путь, который бесконечен и тернист. Начало пути ознаменовалось знакомством с интересным человеком, держащим небольшую пасеку в горах. Ее хозяин, дядя Райхан, который к моему приезду уже собирался уезжать по своим делам, любезно предоставил мне возможность здесь расположиться и передохнуть. За недолгой беседой он поведал о том, как ему здесь живется и с какими сложностями приходится сталкиваться. Как оказалось, медведи, клещи и прочие обитатели здешних мест – дело обычное, и уживаться с ними у дяди Райхана получается без особого труда». Чего не скажешь о человеке, который однажды пришел в эти места со скрежетом железных гусениц и ковшей, сметая все живое на своем пути. Большой грандиозный проект по строительству автомобильной дороги в обход горного перевала оказался куда важнее, чем какая-то пасека, встретившаяся на пути тяжелых бульдозеров и асфальтоукладчиков. Часть строений при отсыпке дороги разрушили или повредили. И их пришлось восстанавливать заново. Каким-то чудом удалось хозяину медоносных домиков отстоять взятую им в пользование землю и в буквальном смысле этого слова изменить направление строящейся дороги, чтобы спасти остатки хоспостроек и несколько сосен, под которыми располагался постанов с ульями. Сегодня здесь царит тишина, нарушаемая лишь пением птиц, до да шумом небольшого родника, весело журчащего неподалеку. Находясь здесь, испытываешь состояние покоя и гармонии, и лишь огромная насы, возвышающаяся высоко над пасекой дяди Райхана и держащая многомиллионное дорожное полотно, напоминает о том, что тишина эта продлится недолго». Быть может, год или два, а может и дольше. Все зависит от того, когда, наконец, откорректируют и утвердят новую смету, найдут нового подрядчика. Но по заверениям властей, строительство должно возобновиться в самое ближайшее время. И тогда на смену душистому аромату пчелиного меда придет неприятный запах выхлопных газов, а пение птиц заглушит монотонный звук строительной техники, демонстрирующий превосходство человека над природой. А до тех пор человек здесь не хозяин, о чем время от времени напоминает подозрительный шорох в кустах неподалеку от домика и еле слышное рычание. Много историй рассказал мне хозяин пасики, о косолапом любителе сладкого меда и даже показал недавно снятое им на телефон свежее видео, на котором остроумный воришка выглядывает из тех самых кустов, видимо, дожидаясь, когда хозяин пасеки уедет по своим делам. И если за шевелящимися кустами я наблюдал с особым вниманием, то подкравшийся незаметно аппетит я и не заметил. Удобно располагаюсь на веранде домика. Яркое весеннее солнце припекает, поэтому тень отстроения кажется столь приятной и такой необходимой. Вновь подмечаю какой-то особый вкус еды, нотки которого открываются лишь на чистом свежем воздухе. В знак благодарности за гостеприимство оставляю хозяину пасеки, дяде Райхану, небольшое сладкое угощение. Надеюсь, что к его приезду не успеет косолапый воришка его найти. Перед отъездом спускаюсь к роднику, весело журчащему в низине и несущему свои прохладные воды, чтобы напоить всех желающих. Приятно выпить глоток другой ледяной водицы и освежить разогревшееся на солнце лицо а потом ненадолго замереть на мигстов частью этого пока еще укромного уголка, расположенного пока еще вдали от посторонних глаз. Дальнейший путь пролегал по ущелью, спуск к которому оказался испещрен глубокими промойными и рвами. Не успел еще человек разделить эти места надвое серой лентой горячего асфальта, и можно сполна насладиться девственной природой и кристальной чистотой горных рек и ручейков. Вскоре на очередном подъеме вдали показался заветный ориентир белоснежный обелиск, отчетливо выделяющийся на фоне пышной зелени и голубого небосвода, одиноко возвышающийся вместе, с которым связаны трагические события более чем столетней давности. Цель достигнута отчасти благодаря дяде Райхану, подсказавшему направление к памятнику, координаты которого теперь внесены в бортовой навигатор. установлен в знак памяти о трагической гибели 28 питерских землеробов-коммунаров, стремившихся перестроить человеческую жизнь на новых, справедливых началах всеобщего равенства без угнетателей и угнетенных, освободив трудовое крестьянство от деревенских кулаков. Проделав нелегкий путь из Петрограда до Семипалатинска, а затем пароходом вверх по Иртышу, Небольшой союз борцов за братскую жизнь обосновался неподалеку от села Осиновка. В первые же дни столкнулись коммунары с большими трудностями. Не хватало семян, лошадей, приходилось самим впрягаться в плуг. Местное население по-разному отнеслось к прибывшим питерцам. Кулаки не скрывали злобы, отказывались продавать семена и продукты. Бедняки же, напротив, зачистили к новым поселенцам. Вначале посмотреть на новых людей и послушать рассказы о прекрасном будущем, а потом остаться в помощниках, оказывая неоценимую поддержку и укрепляя веру в общее дело. Заботливо выхаживали землеробы свой первый урожай, который так и не удалось им собрать. Летом 1918 года пала советская власть в Омске, Семипалатинске и усть Молодые коммуны разграбили, и коммунары вынуждены были укрыться по окрестным селам, начав долгую активную борьбу в тылу белогвардейцев. Но силы оказались неравными. Сентябрьское выступление коммунистов было жестоко подавлено. Более 200 человек арестовали и погнали в Змейногорск и Зыряновск, а 28 человек отправили в Усть-Каменогорск. Но дойти туда им было не суждено. 1 октября 1919 года у станицы Старая Александровка их зверски уничтожили. Обстоятельства той кровавой расправы долгое время не были известны, лишь спустя полсотни лет удалось обнаружить и опубликовать подробности трагических событий. Перед расстрелом арестованных разделей одежду разобрали казаки. А расстреливали большевиков, агитаторов, казаки старого и нового Александровских и Березовских поселков прямо на глазах у большого количества людей. Хоронили расстрелянных на их же деньги, найденные среди вещей в документах. Чуждо и непонятно мне любое проявление вражды между людьми, которое не прекращается ни на минуту на протяжении всей истории существования человечества, и в результате которой гибнут простые люди, порой даже не понимая, за что сражаются». По сути, меняются лишь лозунги, а история переписывается в угоду победившим. На какое-то время наступает спокойствие и перемирие. Восстанавливается все то, что было разрушено и уничтожено. Но спустя время все повторяется вновь. Человек бездарно тратит невосполнимый ресурс – время, которое можно было бы использовать для того, чтобы создавать новое и приумножать все то, что имеем. Вот только понять это должен каждый, не привязывая себя ни к нации, ни к государству, которое даже без наукоемких определений разделяет людей, а не объединяет. Очередной перевал вернул меня в реальный мир, на поле сражения человека с природой. Высокие глиняные кучи, начавшие порастать травой и молодыми ростками кустарников, напомнили о моем новом знакомом. Дяди Райхани, который, многие годы стараясь жить в гармонии с природой, вряд ли мог ожидать, что однажды гармонию эту нарушит человек, пришедший в эти края с большим грандиозным проектом по строительству автомобильной дороги в обход опасного горного перевала. С этого направления строительство дороги, подобравшейся уже вплотную к памятнику питерским коммунарам, также остановили. По одним источникам информации из-за проблем с лесным фондом, по другим – по причине того, что попросту закончились деньги, заложенные на очередной долгострой, которые по опыту предыдущих подобных масштабных строек рано или поздно все же доведут до конца. Любой ценой. А пока можно наслаждаться теми пейзажами, которые в сегодняшнем путешествии с большим наслаждением спешил запечатлеть я на камеру. Единственным положительным моментом от строительства дороги является, на мой взгляд, то, что сегодня, сейчас, любой желающий может свободно добраться до белоснежного обелиска, отчетливо выделяющегося на фоне пышной зелени и голубого небосвода, и напоминающего о трагических событиях более чем столетней давности. Подходил к своему завершению очередной день, принесший много положительных эмоций и впечатлений, и подаривший знакомство с новым человеком, который, как и все мы, живет со своими мыслями, проблемами и заботами, которых в связи со строительством автомобильной дороги стало чуточку больше. На обратном пути решаю немного разведать очередной маршрут – который так же, как и сегодняшний, долгое время ждет своего часа и о котором мне уже не терпится рассказать. Но это уже совсем другая история, а пока прокручивая в голове сегодняшний день и сценарий этого рассказа, который, хоть и не связан с событиями Второй мировой войны, все же имеет с ней что-то общее. Для одних...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 Thank you.